Июльским утром с самого почти рассвета Тешит волна Речные плеса Берега Зорька купается в реке Солнечным летом Плывут по небу Кучевые облака Вдруг нарушает Тишину водное судно Движение замедлив тихо тарахтит Туденевский затон Встречает так же утро Из рыбаков кто-то проснулся и не спит С башня шуковская озарилась Заря приветливо ее всю обняла Ночка коротенькая как бы растворилась Отколь пришла, туда она ушла Просторы здешних мест Жизнь дачного поселка С женой когда-то Я рыбачил по утрам Сосновый лес Лишь изредка и елки И рыбаков костры по берегам Сегодня башня Суховская Привлекает Из городов страны К ней едут все сюда Хоть водным транспортом и на машинах приезжаю. Красиво стало здесь, как никогда. Тут руководство из Дзержинска постаралось. Иван Носков все сделал для людей. И Глеб Никитин, губернатор, не считая, помог со средствами для правильных идей. А я с семьей опять решил приехать. И сделать необычный репортаж, пока июльская погода к счастью грелась, и убедиться, что тут вовсе не мираж, тут отдохнуть от всей души можно желанием и башни Шуховской историю узнать, к всему святому относиться с пониманием, картины и пейзажи рисовать, Прошедший день. Наполнен был событием Он уходя Давил, дави закат А вечер в должности с закатом, с повелением Тихо шептал Предшествие расклад У башни Шуховской Гуляли, отдыхали А кто по набережной Отмерял шаги С домашними собаками гуляли Ведя съемки Делали свои, а на реке-оке Не так тревожно к ночи. И катера то там, то тут и тут, А кто рыбачит на вечерку, впрочем, К ночевке кто-то здесь нашли приют. Вот Шуховская башня озарилась в свете, Огнями радужными радовала всех, ее глазами зрели, Взрослые и дети, И красота вцеляла Цветной гирлянд успех. Закат вечерний Красотою наполнял, Не нужно было слов, А лишь его внимание. Он, как всегда, На запад тихо уплывал, Без всякого, казалось мне, желания. Он напоследок Полыхнул где-то вдали, От шухковской тихомашины уезжали, Пора до дома собрались вскоре мы. Мы на прощание всем руками помахали.